Здравствуйте, с вами магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в видеообзоре профессиональный набор инструментов от компании Кенгрой 0.72 МДА на 72 предмета. Набор универсальный, подходит как для автомобиля, так и для домашнего использования. Поставляется набор в пластиковом кейсе, сверху идет такая бумажная упаковочная коробка. Гарантия на инструмент Кенгрой 1 год со дня покупки, кроме бит, которые идут в наборе. Биты это расходники, которые со временем нужно будет заменить. Вот. Наборы Kingroy производятся на острове Тайвань. За гарантию сказал один год. По упаковке, увидите, комплектация набора. Сбоку сделана Тайвань. И гарантия один год также указывается на упаковке. Трещотки в наборе, две трещотки большая под 1,2 дюйма, трещотки на 24 зуба, то есть это крупные, ну 24 зуба считаются трещотки силовые. Есть быстрый сброс и фиксация. Быстро одели быстро сняли. Длина трещотки под 1,2 дюйма у нас здесь 60 мм. Рукоятка здесь пластиковая, на 1,4 тоже пластиковая рукоятка идет. Надпись на металле Кенгрой, ЦРВ, кромбо-надивая сталь. Трещотки разборные, то есть можно внутренний механизм заменить или обслужить. Под одну вторую 260 мм длина и маленькая трещотка 165 мм длиной. Тверточная рукоятка длина 150 мм, есть присоединительный квадрат. Данная отверточная рукоятка применяется или с головками под одну четвертую маленькие, или через переходник вы можете сюда вставлять биты, то есть и таким образом получаете отвертку. Биты идут у нас в на таких вот адаптерах пластиковых, можете из набора их вытягивать шлицевые, крестовые и биты токс. шестигранных бит здесь нет. Молоток 300 мм, деревянная рукоятка. Указывается, что это орех. Вес 300 грамм. Клещи зажимные. Длина клещей 200 мм. Набор г образных ключей ключа. Два кардана для труднодоступных мест под 1,4 и под 1,2 дюйма. Карданы скреплены металлическими вставками. Два удлинителя. 75 мм. Это под 1,4. И под большую трещотку 125 мм удлинитель. Удлинителей 250 мм, в наборе нет. Головки длинные. Их здесь 5 штук всего. Так, размеры 5, 6 мм, 7 мм, 8 и 9. Самая большая, это длинные головки. Головки короткие. Э, вот ряд 1,4 у нас. Общее количество под 1,4 10 штук. И вот ряд 13 штук головок. Это под 1,2 дюйма. Под вторую у нас здесь самая... Так, маленькая это 10 мм, шестигранная, короткая. Самая большая 32 мм. Вес головки 32 мм составляет 219 грамм. Особенность наборов головок кенгрой в наборах здесь вот такая вот синяя полоска идет. Надпись кенгрой, хром ванадий. Внизу еще одна надпись кенгрой, CRV 32 мм. Головки короткие, так, 4 мм, самая маленькая, вернее, короткие, прожду четвертую. Самая маленькая 4, самая большая у нас на 13 мм, 6-граммная. Так, в верхней крышке у нас набор ключей комбинированных. 8 ключей в наборе. Так, ну, по размерам, так, 10, 11, 12 13 ключ, 14, 15, 17 и самый большой это 19. Тоже надпись Кингрой. Очень красиво сделаны ключи. С обратной стороны написано. Гонадий, Отвертки. 5 отверток. Шлицевые и крестовые. Самая большая у нас крестовая идет. Наконечники магнитные. намагниченная, Рукоятка здесь идет пластиковая, но обрезиненная сверху. Маркировка, кенгрой. Крестовые и шлицевые. Фассатижи. Длина 180 мм. Здесь обычные, обычная, обычные рукоятки идут черного цвета. Также кингрой, CRV написал. И клещи переставные. Или еще называют их пассатижи переставные. 240 миллиметров длиной. Без накладок. То есть полностью металлический. Так, материал изготовления инструмента, еще раз повторюсь, хромбанадевая сталь. Гарантия один год. Сверху защитное покрытие на инструменте матового цвета. Кейс темно-синего цвета. Цельно-литой, то есть без зависы посреди, которая соединяет две крышки. Запирается одна вот такие вот защелки. То есть это даже не замки, а обычные защелки. Рукоятка слаживается. Вот такая вот пластиковая, черного цвета. Ну, инструмент хорошо держится, единственное, защелкивайте хорошо на своих местах. Теперь по кейсу вес набора 74 кг. Ширина 43 см, длина 32 см, высота кейса 10 см. Грядка ну, слаживается при необходимости. Спасибо за просмотр нашего видеообзора. Ставьте лайк, кому понравилось видео или кому оно помогло с выбором набора инструмента. Получайте хорошие скидки на нашем сайте за подписку на, на канале и оставляйте комментарии. Спасибо, до свидания.